Когда не знаете, что приготовить, на выручку чаще всего приходят рецепты, подобные этому, рекомендую вам попробовать этот вариант, как сделать быстрый пирог на майонезе. В данном варианте быстрый пирог на майонезе в домашних условиях с начинкой из картофеля и рыбных консервов, но вы можете использовать абсолютно любые начинки. Кстати, прекрасно подойдут также фрукты или ягоды, например, только в тесто нужно добавить чуть больше сахара, это прекрасная идея для выпечки без лишних хлопот. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. В глубокую мисочку отправьте яйца, майонез и сметану, добавьте кефир и начните взбивать до однородности. 2. Всыпьте щепотку соли, сахара и соды, постепенно всыпайте просеянную муку. Постоянно перемешивая, следите за консистенцией теста, оно не должно быть слишком плотным, иначе быстрый пирог на майонезе в домашних условиях будет жестким. 3. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом и выложите половину теста, распределите начинку, нарезанный тонкими ломтиками картофель, предварительно подсоленный по вкусу, и размятую вилкой рыбу. 4. Сверху выложите оставшееся тесто, вы можете полностью закрыть начинку или сделать узоры. Например, этот рецепт приготовления быстрого пирога на майонезе хорош тем, что с ним можно довольно много экспериментировать. Отправьте форму в разогретую духовку. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. В зависимости от размера формы и высоты пирога, выпекается он около 35-50 минут при средней температуре. После аккуратно достаньте из формы, остудите немного и нарежьте порционными кусочками. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится Майонез, 200 грамм Сметана, 100 грамм Кефир, 0,5 стакана Яйцо, 3 штуки. Соль 1 щепотка. Сода 1 щепотка. Сахар 1 щепотка. Растительное масло 1 столовая ложка. Консервы 1 штука. Картофель 3-5 штук. Количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Заходите на канал снова. Котятки.